Ставим теперь на наше приложение еще одну кнопку, при помощи которой мы могли бы вставлять фрагмент внутрь нашего текста. Причем не в его конец, как было ранее, а в любое место, в то, где в данный момент находится курсор. Для того, чтобы это делать, скопируем сначала этот кусочек текста, где у нас создается кнопка Insert вместе со своим обработчиком. Для этого выделим теперь правая кнопка мыши Copy. Встанем сюда. Правая кнопка мыши – «Paste». Сдвинемся чуть-чуть при помощи ползунка выше и изменим название первой нашей кнопки с «Insert» на «Add» – «Добавить». Изменим и имя самой кнопки. Вместо «I Button» пусть будет «A Button». То же самое вот в этом месте. А теперь во второй кнопке, которая у нас осталась и которая на самом деле должна проводить вставку, изменим его обработчик. Напишем его таким образом. Ну, во-первых, все, что здесь есть, нужно удалить. Выделим, щелкнем на клавишу Delete. И теперь после точки напишем не добавить текст, а вставить. Для этого нам нужно использовать его метод Insert. Вставить. Далее скобка, внутри которой нам сначала нужно указать тот фрагмент, который мы хотим вставлять. Опять возьмем какой-либо текст внутри нашей программы. Ну, хотя бы определение вот этого метода. Выделим ее. Далее правая кнопка мыши. Копи. Встанем сюда, ставим кавычки, внутри которых ставим вот этот фрагмент. Для этого правая кнопка мыши Paste. Далее запятая, Enter. И теперь укажем то место, куда мы хотим поместить этот фрагмент. Допустим, конечно же, туда, где у нас находится курсор. Поэтому напишем таким образом: текст, далее точка и Get Selection Start. То есть, это то место в нашем фрагменте, в котором начинается какой-либо выделенный фрагмент. Если фрагмент не выделен, то это конечно же то место, где находится просто курсор. Теперь закрыть скобку, точкой с запятой. Теперь нам осталось исправить одну ошибку. Вместо iButton здесь написать AButton, поскольку название этой кнопки именно вот такое и есть. Вот в этом месте нашего приложения. А теперь же попробуем скомпилировать и запустить наше приложение. Для этого Tools, далее Compile Java. Компиляция прошла успешно. Теперь Tools, далее Run Java Application, запустим наше приложение. И вот можно увидеть, что у нас получилось. Щелкнем теперь на кнопку Insert несколько раз. Для того, чтобы целиком видеть наш текст, включим Wrap. Попробуем теперь добавить наш текст внутрь, в пределах нашего текста. Допустим, вот в это место. Щелкнем теперь на кнопку Insert. Вот мы ставили этот фрагмент в середину нашего текста. Для того, чтобы это было более четко оставим первоначальный наш текст. Встанем вот в это место и напишем несколько отличающихся символов. Например, напишем вот так, несколько единиц. Встанем вот сюда посерединке и щелкнем на кнопку Insert. И теперь уже точно видно, что вот эти все единицы разделились у нас на две части, и между ними вставился некий фрагмент. Закроем теперь наше приложение. Закроем и консольное окно тоже. Вот мы опять в нашем текстовом редакторе. А теперь же учтем одно обстоятельство. А именно, если у нас в нашем приложении есть выделенный текст, то в этом случае этот текст, который мы хотим вставлять, конечно же он должен не просто вставляться в начале нашего выделения, а просто-напросто заменять собой тот выделенный кусок текста. И для этого введем здесь оператор if. Далее скобка. Теперь сравним два значения, а именно начало выделенного текста и конец выделенного текста. Если они равны, в этом случае мы просто вставляем наш текст. Напишем таким образом текст и далее вот этот метод getSelectionStart. Если это значение у нас равно значению текст .getSelectionEnd, в этом случае мы как раз будем проводить вставку текста. А если же это неверно, тогда нам нужно проводить не вставку, а замену. Поэтому напишем так. Щелкнем здесь на клавишу Enter. Далее напишем ключевое слово else. И далее нам нужно заменять наш текст. Для этого напишем текст, далее точка и replace range. Это именно метод замены. Далее скобка. Теперь нам нужно указать ту строку, которую мы хотим использовать для замены. Возьмем ту же самую. Для этого выделим вот эту строку. Далее правая кнопка мыши, копи. Ставим ее сюда. Правая кнопка мыши, paste. Далее запятая, Enter. И теперь нам нужно указать начало заменяемого фрагмента и его конец. Ну, для этого скопируем вот эту переменную в качестве начала фрагмента, чтобы ее не писать заново. Выделим ее, правая кнопка мыши, копи, ставим сюда, правая кнопка мыши, пейст. Далее, запятая, теперь конец. Причем надо сказать, что конец у нас должен быть в позиции на единицу, превышающую конец выделяемого фрагмента. Поэтому сначала скопируем вот этот фрагмент, выделим, правая кнопка мыши, копи, встанем сюда, правая кнопка мыши, пейст. Теперь далее скобка и точка с запятой. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, как оно работает. Скомпилируем сначала, для этого Tools, далее Compile Java, компиляция прошла успешно, теперь запустим наше приложение. Tools, далее Run Java Application, и вот наше приложение появилось перед нами. Добавим сначала несколько раз кнопкой Add. Текст. Далее нажмем на Wrap. Теперь попробуем вставить чего-либо. Для этого опять-таки введем здесь несколько единиц, для того чтобы четче было видно, как мы вставляем наш текст. Встанем вот сюда, щелкнем теперь на кнопку Insert. И в принципе мы увидели то, что должны были увидеть, а именно ставка текста между вот этими единицами. А теперь сделаем немножко по-другому Напишем тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 И попробуем часть вот этих чисел заменить каким-то текстом Например, выделим цифры с 4 по 7 Щелкнем теперь на кнопку Insert И как мы видим, от 4 до 7 наши цифры исчезли И вместо них появился вот этот текст А 3 и 8, которые были по краям, они остались То есть мы выделенный фрагмент как раз и заменили вот этим текстом Закроем теперь наше приложение. Закроем и консольное окно тоже. И мы вышли опять в наш текстовый редактор.